Дорогие друзья, привет всем из студии Саши Золотухина в Измайлова. Да, всем привет. Спасибо, Саша, за то, что приютил меня, бомжа. Так, сейчас будем записывать задачу от Сергея Мажарцева. У нас летом были всякие конкурсы, которые, значит... Я уже даже не помню, что мы там разыгрывали, но я помню, что там вот победители, они должны были предложить свои задачи и разобрать их на канал. Ну вот Сергей, он из Оренбурга и попросил меня самого разобрать его задачу, вот, ну и пригласил всех к нему на страничку ВКонтакте, короче, в общем, всячески его разрекламирую как победителя одного из наших... Конкурсов, Сергей Мажарцев, город Оренбург. А задача такая, ну, я, значит, Сергей, я позволю себе чуть-чуть ее по-другому переформулировать, а именно так, там было доказать, что некоторые уравнения имеют корнями некоторые конкретных четыре числа. Ну, это как бы так, вроде как, что доказывать, когда ты уже уже все знаешь, да? Ты, если ты уже знаешь, то и, и, и сиди там доказывай, подбирай от знания, исходя. Поэтому, конечно, прикольнее просто написать 4 числа и спросить, а какого уравнения они корни, да? Вот. Тем более, кажется, что эти 4 числа алгебраические, причем целые алгебраические, да? Вот. А про это у нас даже ролик уже был в постигаем математику с Саватеевым. Ну вот, соответственно, я сразу говорю, что это за числа. Смотрите, что это за числа. Вот у меня окружность, и вот у меня... Я делю ее на 16, короче, частей. Но мне нужны будут только 4 из них. Вот эти вот углы мне нужны, и их тангенсы. Вот. Понятно, да? То есть тангенс вот этого, тангенс вот этого, тангенс вот этого и тангенс вот этого. А, иными словами, нужно связать одним уравнением, да, написать уравнение, корнями которого служит тангенс π, а, значит, получается на 4, или на 8, это на 8, на 8, конечно. Тангенс π на 4, это единица. Дальше тангенс 3π на 8, ну а также антиподы к ним. То есть тангенсы минус π на 8 и минус. 3π на 8. Вот. Составить уравнение. Уравнение с этими корнями. Вот. Ну и сейчас мы будем с ней, с этой задачей разбираться. Можете поставить на стоп. И сами подумайте, какие тут соотношения важные. Поехали. Итак. Итак. Прежде всего, я должен заметить, что произведение вот таких двух тангенсов равно единице. Ну, потому что 3π на 8 это 4π на 8 минус π на 8, да, ну, по правилам этого самого, по правилам, значит, обычной тригонометрии, да, вот этот угол, вот этот угол, да, и этот угол дополняет друг друга до 90 градусов. Вот, поэтому эти тангенсы взаимообратные. Вот. <клес> ну и... Соответственно, это с одной стороны, с одной стороны так. А с другой стороны, тангенс 3π на 8 можно записать как тангенс суммы 2π на 8, то бишь π на 4, плюс просто π на 8. А это будет, соответственно... Тангенс альфа плюс бета это чего? Там, типа тангенс альфа плюс тангенс бета делить на 1 минус тангенс альфа тангенс бета. Поэтому это тангенс π на 4. Ой, π на 8. Плюс тангенс π на 4, который равен 1, внимание, делить на 1 минус 1 умножить на тангенс да, π на 8. Вот. Итого, что мы, соответственно, имеем? Имеем. Вот этот вот, пусть у нас, если гамма, это вот тот самый тангенс π на 8, который мы хотим включить в какое-то уравнение, ну и заодно все остальные потом включим, то что тогда? То, смотрите, значит, 1 разделить на гамма, да, это тангенс 3π на 8 из-за вот этого уравнения а с другой стороны оно равно 1 плюс гамма делить на 1 минус гамма из-за вот этого. Итого получается на самом деле уже уравнение некоторое. 1 минус гамма равно гамма плюс гамма квадрат. Поэтому гамма квадрат плюс 2 гамма минус 1 равно нулю. Это уравнение на тангенс π на 8 вот прекрасно и вопрос такой вопрос такой эм, какой у этого уравнения еще один корень вот у нас уравнение да вот один из корней это значит тангенс π на 8 а какой второй корень вот, подумайте чуть-чуть сами, да, подумайте чуть, чуть сами. На самом деле вторым корнем будет а, этот, будет как раз, а, значит, тангенс, так, второй корень будет отрицательный, правильно, вот. А, ну, собственно, видите, тут минус единица, да, произведение корней этого уравнения, то есть, эм, если тангенс пи на 8 это один корень, то минус 1 делить на тангенс пи на 8 это второй. И минус 1 делить на тангенс пи на 8. Это тангенс минус 3 пи на 8. То есть я связал вот этот и вот этот тангенсы одним уравнением. И теперь вопрос, как связать два других тангенса. Вот такой и вот такой. Можно, конечно, проделать всю эту работу самостоятельно еще раз. Но на самом деле можно заметить, что 1 разделить на гамма будет корнем какого уравнения? Вот если мы поделим на гамма квадрат, получим 1 плюс 2, значит, делить на гамма, минус 1 на гамма в квадрате, равно 0. То есть, значит, 1 делить на гамма будет корнем уравнения х квадрат минус 2х минус 1 равно 0. То есть, вот здесь как бы х квадрат плюс 2х минус 1 равно 0 x квадрат плюс 2x минус 1 равно нулю, дает корнями э, тангенс вот этот и тангенс вот этот. А если я подставлю, поделю на гамма квадрат, получится, что один делит на гамма, то есть вот этот, а вместе с ним и вот этот, будут корнями вот этого уравнения. То есть у меня на самом деле уже видно, что есть две пары уравнений. Для зеленого это x квадрат минус 2x минус 1 равно нулю, а для, для красного, двух красных, это х квадрат плюс 2х минус 1 равно нулю. Ну а чтобы мне построить уравнение, в котором все четыре будут корнями, я натурально должен их перемножить. Что я сейчас и сделаю. х квадрат минус 2х минус 1 умножить на х квадрат плюс 2х минус 1 равно нулю. Ну в таком виде неинтересно. А, но это раз из квадратов, поэтому это, смотрите, что такое. Это х квадрат минус 1 которые вначале минус 2x, а потом оно же плюс 2x. Это равно нулю. Итого, значит, ответ такой. Сейчас мы его получим. x квадрат минус 1 в квадрате минус 2x тоже в квадрате. Равно нулю. Но это x четвертый. Минус 2x квадрат, минус еще 4x квадрат, минус 6x квадрат. И плюс 1. Вот оно уравнение. Уравнение которому и удовлетворяют все четыре тангенса. Такие красивые тангенсы. Этот, этот, этот и этот. Тем самым, на самом деле, получается, что все они целые алгебраические числа. Напоминаю определение целого алгебраического числа. Это такое число, которое является корнем многочлена. С целыми коэффициентами и старшим коэффициентом равным единице. Но оно разложимо. То есть они распадаются на 2 целых... Вот, вот это вот уже неразложимое над целыми числами уравнение и над рациональными тоже. И это тоже неразложимо. Вот И, соответственно, вот эти два друг другу сопряжены и эти два друг другу сопряжены. Ну, а все четверо вот это. Сергей, спасибо большое за упражнение по алгебре. Всем пока, Маткульт привет!